Один компания. А!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 Джанелла Ферн Шривс Флорин? Не ожидала тебя здесь увидеть Лет 15 прошло Мне нужно найти Билли Я звонила в социальную службу Меня продинамили Не знаешь, где он? Я Билли давно не видела. Сегодня можешь промокнуть. На траве у твоего дома много расы. Точно будет дождь. Это не мой дом. Теперь твой. У твоего отца была тяжелая жизнь. В итоге он поплатился. Даже не думай открывать дверь в потемках, если никого не ждешь. Я когда-то тут жила. Ага, лет в десять. Я могу о себе позаботиться. Ствол в сумке есть? Я не верю в оружие. А в морской пехоте что об этом думают? В армии. Никакого оружия. Больше его в руки не возьму. Тогда хотя бы собаку себе заведи. В автобусе говорили, в этом году много змей. Не лес твоя проблема. Это живое существо. Уважай его, и оно о тебе позаботится. Люди здесь не живут по таким же правилам. Кто? Ты знаешь, где Билли, да? Я могу ему помочь. Насколько я слышала, он прочно засел где-то глубоко в лесу. Я вернусь завтра. Отвезу тебя в город. Купишь еды. Где ты сейчас прячешь бухло? Джим Уильям Шрифс был преданным отцом и мужем. Наверняка ему рады на небесах, где его ждет жена. Помолимся. Господи, именем Иисуса просим Тебя мира и понимания этой семьи. Тебе чего? Я еще Билли Шрифса. В тюряги поищи. Вали отсюда. Как вы? Hi there. Что будешь? Виски со льдом. Так. Ты не похож на бармена. Какая у тебя основная работа? Дай угадаю. Стройка, снос домов. Ты на меня глянула и поняла. Что я зарабатываю уничтожением. Ты работаешь вне здания. Я помогаю людям. Кому надо, протягиваю руку. Кого надо, бью по морде. Чтобы понять, что кому надо, уходит две минуты. И что надо мне? Тебе кофе нужен так же, как и мне? Военная? Была пара командировок. Ушла. Что дальше? Пытаюсь попасть в тюрьму. За то, что украла мое сердце? Идти далеко. Могу отвезти, если хочешь. Поехали. Мы будем ждать. Не надо. Стой. Хочешь повторить? Пока, Майк. Вот что получаешь, когда бегаешь за такой, а не за церковницей. Я ищу брата, Уильяма Шрифса. Билли, ему 22. Уильям Шрифс? Да. Наркотики, побои, кражи. Сейчас его тут нет, но скоро вернется. Адрес есть? он 1054. «Нам пора!» «Нет, папа велел ждать!» «Я ухожу!» «Закрой дверь! Не выходи из машины!» «Я за помощью Билли!» «Нет, не уходи!» «Он не вернется! Пошли со мной!» «Нет, не уходи!» «Мы вернемся!» Чего тебе? Ты кто? Родня Шрифса? Я его дочь. Чего тебе? Я сожгу этот дом и помогу округу. Это еще зачем? Чтобы изгнать демона. Плохой был мужик твой Джим. Он мне тут не нужен. Я тут поживу немного, так что лучше не сжигай. Собаку ищешь? Да, но не знаю, какую выбрать. Зачем нужно? Для защиты? От живых или от мертвых? От живых. Тихо! Кто из вас сможет ее защитить? Говорите. Вот твой защитник. Как его зовут? Я зову его Куджу, но он будет отзываться и на тваре, лишь бы кормили. Зайди, только ненадолго Не совсем маленький домик в прериях, да? Нашла брата. Нет. Может, он не хочет, чтобы его нашли? Он просто не знает, что я здесь. Тут новости быстро расходятся. Он бы пришел ко мне, если бы знал. Ты ищешь оправдание? А ты психолог? Вроде нет. Знаешь того, старого бродягу? Фи Карл? Он из Карлов? Я думала, они мертвы. Один из последних. То в тюрьме, то на свободе. Любит сжигать пустые дома. Медь собирает. Он опасен? О, привет! Господи! Это твой защитник? Мне он нравится. Это лисаозорка, детка. Мужик тебе нужен. Слушай, я твоего совета не просила ни разу. Можешь просто уйти, пожалуйста? Нельзя выгонять человека, пока он не доел. Я тебе услугу оказываю. Собака! Собака! Собака! Вернись! черт привет привет ты чего тут Имя у тебя есть? Сесил. Привет, Сесил. Ты подойдешь ко мне? Мне подойти? Где твои родные? Ты тут один? Есть хочешь? Пойдем со мной покормлю. Все хорошо. Идем. Стой! Где пацана взяла? Это твой дом? Папин, но его нет. Где он? Он умер. Его забрало чудовище. Чудовищ не бывает. Бывают. Разве что оно заливало папе в глотку спиртное? Он сам виноват. Так это теперь твой дом? Я тут ненадолго. Где твоя семья? Что случилось? Давно ты в лесу. Знаешь, где твой дом? У меня нет дома. Я нашла мальчика. Приедьте за ним. Завтра? И что мне с ним делать? Ладно Спасибо, что разрешила остаться Не за что Нашла тут пару вещей. Думаю, подойдут. Спасибо. Спокойной ночи. Проснись. Я завтрак поймал. И что мне с ними делать? Я покажу. ходил в школу хотел бы читать умеешь нет мама но сегодня к нам придет человек за мной тебе будут задавать разные вопросы кто твои родители? Откуда ты? Как их зовут? Ответы знаешь? Нельзя рассказывать о себе слишком много. Будут проблемы. Я знаю, какие ягоды ядовитые. Умею рубить дрова. Я могу тебе помогать. Но я здесь не задержусь. Майк Риверс, соцслужба. И это твоя другая работа? Соцработник? Я же сказал, я помогаю людям. Это кто? Это Сесил. Привет. Сесил. Чего ты живешь в лесу один? Давай я тебя сфоткаю. Лучше не надо, сэр. Ну-ка, улыбнись красиво. Смотри. Просто фото. Пошли поговорим. Пусть будет у тебя. Не думал, что ты позвонишь. Слушай, мы повеселились, но на этом все, ладно? Попрощаться с ним, что ли? Знаешь, что с ним будет, если заберу? Временный приют. Еще десяток ребят, крики, слезы, теснота. Через три дня новые родители. Новые правила и наказания. Походу, у тебя есть опыт. Да, с одиннадцати до 18. Ты с Эсселу такого желаешь? Слушай, я тут для того, чтобы найти брата, а не пацана. Я для него сэр, ты мэм. Дарим ему розовый ланчбокс и посмотрим, выживет ли он. Он справится. Парень-боец. Ты тоже была бойцом? Я и сейчас. Приюти парня на пару дней, что с тобой случится? Нет, категорически нет. Почему? Да потому что это не мое. Не согласен. Я даже о собаке не могу позаботиться, она через день сбежала. Но ты забрала мальчика из леса и привела к себе домой. Уже это дает тебе право читать воскресные проповеди. Давай узнаем, где его семья. Он же откуда-то взялся. Веди себя хорошо. Я скоро вернусь. Ты куришь? Да, я курю. Любишь курить? Да. Дым внутри не жжет. Можешь оставить меня в покое на минутку? Не голодна? Мне нехорошо. Может, это призрак? Сожги папину одежду. Если не поможет, поймаю змею и дам тебе кусочек. Я не верю в призраков. Пол, это Майк. Пропал мальчик, белый, лет 9-10. Какое-то время сам жил в лесу. Он чей-то? Воспитанный. Видно, что им занимались. Мисс фран Привет, Майк. Как вы? Пропала без вести. Не видели мальчика лет 9 десяти? Светленького? Нет. Нет. Есть фото. Спасибо. Ух ты! Думал, что есть фото. Куда ты делся? Сесил? Сесил? Что ты делаешь? Ты веришь, что чудовище выходит из леса? Нет. Иди спать, пожалуйста. Спасибо, что подвозишь. А это что, за юный джентльмен? это сейсел а фамилия ты чей он не любит вопрос о себе. давай забирайся говорю взять собаку нашла крысу переростка говорю найти мужика нашла пацана Он тут живет до мужика в белом халате с крутым дипломом 50 километров. Добрый день. Добрый. Вы шрифс. Как вы поняли? По глазам. Сожалею насчет родителей. Зависимость опустошает людей. С чем пришли? А, очень сильные головные боли, Бессонницы и дышать трудно. Когда началось? Позавчера. Что-то необычное ели? Нет. Наверное, вирус. Есть время на отдых? Нет. Я недавно приняла маленького мальчика. Понятия не имею, насколько. Приняли мальчика? Откуда? В лесу нашла. И после того заболели? В тот же вечер. Кто твой создатель? Откуда ты? Это что было? Тут ходят старые истории. Что-то ложь, что-то правда. Вы должны отвезти мальчика назад в лес. Оставьте, где нашли. В смысле? Некоторые болезни медицина вылечить не может. День. Какой диагноз? Сказал вирус. Ты слышала слово «злый день»? Кто это? Да уж. Слово старое. Злый день. История про то, как маленького мальчика выгнали в лес. Сам он выйти не может, только с кем-то. Ты привяжешься к нему. Он будет воровать твое здоровье, жизнь, твое будущее. Так он вечно остается юным. И ты в это веришь? Это место стоит на историях. Что-то правда, что-то бред. Такие истории появлялись из необходимости. Дети терялись в лесу, взрослые выдумали чудищ. Чтобы дети не искали себе проблем на одно место. Помогает. Но зачем кому-то нужна история о злыдне? Сесил, за мой стол не садись, пока не помоешь руки. Yeah. Да, мэм. Можете помочь? Я помогу ему. Есть тот кто? Хикок восемьсот двадцать пять, Вест Плейнс. Можешь прекратить, пожалуйста. Сейсил, хочешь сыграть в игру? В какую? Ты должен подумать о человеке, а я буду задавать вопросы, пока не пойму, кто это. Ты говори да или нет. Хорошо. Отлично. Так, подумай о близком человеке. Готово. Так. Это мальчик? Девочка. Маленькая? Женщина. Твоя мама? Как ее зовут? Ты говорила, отвечать да или нет? Как ее зовут, Сесил? Где она? Так, а ну вернись, врать нельзя. Это не так устроено. Скажи, где твоя мама? Говори, где? Где она? Мама умерла, когда родился ребенок. И он тоже умер. Какой она была? Она пела мне старые песни. Почему ты жил в лесу? Я не могу сказать. Почему? Почему? Потому что ты не веришь в чудовищ. Не верю. А я верю. Они точно существуют. Ты куда? Гулять. Сколько тебя не будет? Долго. Почему мне нельзя? Это не для детей. Ясно? Я не хочу, чтобы ты уходила. А я? Ухожу. Сиди в доме, никого не впускай. Не выходи, закрой дверь. Спасибо, спасибо. Еще? Да. Спасибо. Извините. Привет. Привет. Привет. Пошли на улицу. Спасибо, мне и тут ничего. Ладно. Вставай. Вставай, отвали, вставай, отвали, вставай, отвали от меня, это семейная урод, иди давай ты куда это? Куда что ты сделаешь? Отвали, придурочный, все так же Били? что ты делаешь приехала сюда и расспрашиваешь обо мне ты чего после того что ты сделала что ты уничтожила нашу семью нет я была ребенком нет ты была крысой хватит вопросов ты мне не нужна ты мне не нужна вали откуда взялась Эй, назад назад это не твое дело. Мое, если мудак бьет женщину. Назад. Женщину? Нет, это солдат. Не видишь? Ты мне не нужна. И пошел ты. Еще пересечемся. Городишка мелкий. Нет. Ладно. Осторожно. Так. Давай, облегчись. Я думала, что он в беде. Чего он злится на меня? Пусть злится на папашу. Такие всегда злятся не на тех. Хватит. Хватит. Мне остаться? Нет.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 Зачем ты пьешь? Потому что мне так легче. Тебе сегодня легче? Больше не пей. Купим тебе игрушку. Зачем? Чтобы играть, веселиться. Чем ты играла в детстве? Я обожала мыльные пузыри. Любила наблюдать, как далеко они летят. Лучше всего. Когда они летят, а ты их уже не видишь. Будто так и улетели куда-то. Давай пузыри. Ладно. Давай. Сесил, прекрати, Боже, хватит. Я хочу жить у тебя вечно. Нельзя. Почему ты заслуживаешь лучшего? Нашел одежду получше. Ты в порядке? Нашел его семью. Я недавно была в лесу и нашла шалаш. Думаю, он там жил. Там что-то было? Журнал. Очень древний, но я разобрала адрес на обложке. Олд Хикок Роуд. Слыхал? Я на картах не нашла. Нет. В округе тысяча труб. Из поколения поколения разные названия. Сасил. Да, сэр. Мисс Шриф тебя не обижает? Нет. Похоже, она тебя кормит. Да, сэр. Можете поесть с нами. Приглашение на ужин. Отказывается – плохая примета. Сесил, ты случайно не удалил фото с моего телефона? Находиться на фото опасно. Почему никто не знает, кто он? Тем летом я нашел семью, которая жила в коробке в лесу. Два, три года и шесть лет. Электричество в жизни не видели. В таком случае, где ни документов, ни школы, нужно копать глубже. Он не взялся из ниоткуда. Слышал, что он сказал о фото? Да. Это старая история. Я с детства такого не слыхала. И то разве что где-то далеко в горах. У стариков старые сказки. А если он опасен? Возьми его к себе. Я серьезно. Он говорит о странных вещах. Например? О чудовищах, которые выходят из леса. Добро пожаловать в Озарк. Нет, говорю тебе, ему нужна помощь, медицинская помощь, психологи, экспертизы и все такое. Ты в этом нуждалась. или в любящем человеке. Ты ничего обо мне не знаешь. Еще два дня и забираешь его. Ты чего? А -а -а! Ты что делаешь? Сесил! Сесил! Сесил! Сесил! Сесил. Сесил. Почему? Почему я тебе не нужен? <связываю> Все не так просто. Ты хочешь быть одна? Иногда так проще. Почему? Тогда мне не придется думать еще о чьих-то чувствах. Меня никто не обидит, и я никого не обижу. Я не хочу назад. Где твой дом? Если уйду, ты меня больше не увидишь. Этого ты хочешь! Твоя семья должна знать, что все хорошо. У меня больше нет семьи, я же говорил. Сесил, что ты делаешь? Осторожно. Мне уйти? Me, так и скажи. Скажи, кто know, ты? Я уже говорил. So скажи мне кое-что еще. How Сколько how тебе are. лет? Какая There's разница? Okay. Ладно, спускайся. So back back. Пошли в дом. Мне остаться или уйти? Слезай. Скажи. Прошу, останься. Спокойной ночи. Слушай, я так тогда и не приставился. Фиг Карл, тебя насчет меня предупреждали? Что за фишка с огнем? В нем чистота. В этом дереве живет демон. Я раз в неделю его выжигаю, чтобы был на чеку. Мертвые собираются у деревьев. Почему, непонятно. Что ты знаешь о злыдне? Если эта хрень у тебя в доме, сегодня же выведи его обратно в лес, где ему и место. Что ты о нем знаешь? Он протянет тебе руку и войдет в твою жизнь. Он не может выйти из леса один, перейти черту. И это его связывает. Он будет чертовски милым, а ты заметишь изменения. Какие? Ты посидеешь, Тебе будет все хуже и хуже. А потом просто не проснешься. Он вернется сюда, и твоя жизнь сделает его еще сильнее, чем раньше. У нас есть поговорка. Если не родной... Дверь перед ним закрой. Ты вообще видел злыдня? Я и Австралию не видел, но это не значит, что ее нет. Нужны доказательства? Да. Возьмите гвозди и вбей в дверь в форме треугольника. И что это докажет? Злый день – демон. А демоны – ведьмы. Ни одна ведьма не войдет, увидев гвозди в виде треугольника. Ни призрак, ни демон. Ничто. Беги уже домой. Будет дождь. Даже кремень был весь мокрый. Я задолбался огонь разводить. Будет ливень. Гори в аду. Это кто? Живо в дом. Этот дом давно пора бы сжечь. Что случилось? Их имена в списке. Они скоро попрыгают. У старика была пушка. Мне нужен ствол. Не нужен он тебе. Ты мне не указывай. Знаешь, весь последний день на службе я продержала за руку твоего ровесника из Арканзаса. Его ранили в живот. Я держала его за руку, а он рассказывал о своей невесте. Он истек кровью. Мне-то что с того? С тех пор я думала лишь о том, как бы вернуться и найти тебя. Думаешь, что все исправишь? Это ты все испортила. Хочешь поговорить о плохих воспоминаниях? Девять лет. Девять лет я мотался по свалкам. Я знаю. Не знаешь. Отвали. Били. Ты мой брат. Прошу. Не трогай меня. Прекрати. Отвали. Не трогай ее. А то что? Что ты сделаешь? Я тебя убью. Он твой? Я нашла его. В лесу. У него нет семьи. Чего ты так и не печешься? Она мне нужна. Не стоило сюда приезжать. Возможно. Могло бы быть и хуже. Удивительно, что обошлось. Он увидел Сесила и сбежал. Слушай, хватит переживать за брата. До него не достучишься. Того мальчика уже нет. Почему? Почему ты не оставила нас у себя? Вы с мамой дружили. Ты могла бы оставить нас. Думаешь, лишь у тебя были проблемы? Мой муж любил выпить и поколачивал меня. Куда ему детей? Да и вообще. Я не хотела жертвовать своей жизнью ради чужих детей. Это что такое? Что это? Это что? Зачем ты это сделал? Что это? Это камень. Он должен мне навредить? Отдай, он особенный. Отдай, он особенный. Нет. Сесил, видела, как далеко улетел? У меня к тебе просьба. Да, мэм. Принеси мне воды. Хочешь пить? Очень. Все хорошо? В чем дело? Кто вбил гвозди? Кто? Я. Зачем ты вбила гвозди в дверь? Чтобы узнать, кто ты. Думаешь, я не вижу, что сидею, что больна. Что ты такое? Зря ты это сделала. Думаешь, дело в этом? Да. Мой дядя на похороны ходит в вывернутой одежде. Если упала губка для посуды, он неделю не открывает дверь. И он клянется, что он отправил сотни призраков в могилы, потому что они звали его из тьмы. Ладно, к чему ты клонишь? Он думает, что сказки о злыдни – бред. Серьезно? Он вот это вдавливал мне в лицо, пока я спала. Так он работает. Такое нечасто увидишь. Знаешь, что это? Иногда можно найти в желудке оленя, но редко. Горцы говорят, они исцеляют. Все нормально. Ты испугалась и пыталась найти выход. Зря ты его оставил. Я видел между вами связь. Видимо ошибся. Нет. Ты взялась из ниоткуда. Совсем одна. Из леса выходит мальчик с похожими обстоятельствами. Как будто вас тянуло друг к другу. Забери его. Я слышал, твой брат живет в конце Каунти Роуд. Привет. Привет. Я ищу брата. Кто твой брат? Билли Шрифс. Знаешь его? Его тут нет. А где он? Мне он не отчитывается. Я просто хотела попрощаться. Зачем? Потому что он мой брат. Не брат он тебе. Он никому, никем не приходится. Он Билли. Ты тут с ним живешь? Думаешь, в этой дыре кто-то живет? Просто кантуйся тут, когда нужно. Я и другие. Сколько тебе лет? Стой! Когда жарко, он тусуется у реки. Один. Спасибо. Тебе сюда нельзя. Я пришла попрощаться. Прекращай! Я тут сплю! Помнишь, что случилось в тот вечер? Мы ехали, помнишь, по какой-то тропе? Непонятно, где? Они ехали к дилерам. Машина сломалась. Папа сказал, что пойдет за помощью. Сидите тут, не выходите из машины, ясно? Мы ждали, ждали, ждали, но он не вернулся. Мама отключилась. Я решила идти за помощью. Ты всегда так хотел ему угодить, что во всем его слушал. Но я пыталась заставить тебя пойти со мной. Ты не пошел, не поддался. Я помню все иначе. Ты меня бросила. Я не хотела тебя бросать. Извини. Когда ты ушла, она очнулась и начала курить. Потом ее стало трясти рвать. Она умоляла помочь. Я крепко ее обнял. Она дрожала. И я дрожал вместе с ней. А потом она перестала. Я много лет думала, что сбегу, найду тебя, и мы вместе найдем наше счастье. Да, чтобы это не было. Знаешь что? Я хочу отдать тебе ключ. Забирай дом, он мне не нужен. А пацан? Я знаю, кто он. И кто же? Не делай вид, что не знаешь. Я видел, как ты от него сбежал. Не от него. От того, что он во мне разворошил. Он злый день. Эту сказку выдумали, чтобы родители могли бросать детей. Я больна. Ты-то должна знать. Я заболела, повстречав его. У меня волосы сидеют. What? Сидеют. Я иногда навещал папу. Он ненавидел это время года. Сезон этих цветов. У него была аллергия. Он говорил, что они не дают ему дышать. Четыре стены и крыша мне не помогут. Кто-то должен сделать то место дома. Начать заново. Ты не обязан тут оставаться. Спасай того, кого стоит спасать. Убирайся! Я дважды просить не буду! Уходи! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай Хватит Знаешь, что о тебе говорят? Иди в комнату Добрый день. Извините. Здрасте. Здрасте. Мне сказали, что вы тут очень давно живете, и многое помните. С каждым днем все меньше. Олд Хикок Роуд, слышали? Олд Хикок Роуд. Давно не слышал этого названия. Знаете, где это? Думаю, да. Но попасть туда будет нелегко. Нужно перейти через реку. Есть кто дома? Диспетчер. Мужчина. Лет 50-55. Передозировка. Отправьте скорую. Олд Хикок Роуд. Прием. Сесил Филмонд. Филмонд? Ты нашла его родню? Я ошиблась. Можно его забрать? Прошу. Мы за Сесилом. Кто велел? Вот. Я час назад говорил с судьей. Она настоятельно советовала его забрать. Привет. Не знаете, где Сесил? Все равно заплатите, он тут два дня провел. Сесил. Сесил. Сесил, извини. Я знаю, что ты хотел помочь. Сесил. Сесил, Филмонт. Откуда ты знаешь? Я нашла твой дом и знаю, каково тебе было. Он правильно поступил. Нет. Я проболтался о семейном. Он выгнал меня на неделю. Так нельзя. Сказал, если я сбегу и кому-то проговорюсь, за мной придет чудовище. Оно придет за мной. Я не позволю. Оно придет. Я не позволю. Когда папа приковал меня, я слышал, как оно воет в лесу. Его никто не остановит. Теперь я буду тебя защищать. Слышишь? Закрой глаза, закрой глаза. Знаешь, кто такой за Крошечная птица, которая гнездится в опасных местах. Каждый год вижу на трассе пару яиц. Если проехать близко, самка начинает кричать. Уводит тебя от малышей, притворяясь раненой. Чтобы ты выбрал ее, а не детей. Она жертвует собой ради ребенка, которого даже не видела. Такой инстинкт есть в каждом. Нужно лишь пробудить его. Я им не нравлюсь Нравишься? Твое место здесь Я хочу уйти Нет, не нужно Помогите! Сесил? Помогите! Сесил! Пусти me меня! Пусти! Помогите! Me... Отпусти me меня! Я знаю, кто ты. Ты вернешься и убьешь ее. Нет! Сесил. Сесил! Эй! Где Сесил? Я тебя предупреждал. Спасибо мне, скажи. Что ты с ним сделал, сукин сын? Демон у тебя в голове. Где он? Говори! Не скажу, ради твоего же блага. Живо, говорят, а то башку снесу. Я его оттащил в лес. Куда? Куда? На восток. Туда. Сесил! Сей Сил! Сил! Сейсил. Сейсил, возвращайся со мной. Я не перестану тебя искать. Сейсил. Ты в порядке? Ты в безопасности? Ты цел? Я не могу с тобой вернуться. Сесил, прошу. Папа сказал мне, что я убил маму. Мне рассказали в приюте, кто я. Они все верят. Это правда. Неправда. Ты еще больна? Уже нет. Нет. Это были просто ужасные истории. Ты думала, что я демон. И другие так думают. Моя мама с папой умерли. Сесил. Со мной правда что-то не так. Я уйду. Далеко отсюда. Ты будешь в безопасности. Это чудовище! Беги! Ему нужен я! В чем дело? Тихо, все хорошо. Я его вижу. Я его вижу. Стой тут. Ферн! Ферн! Сесил? Все хорошо, все хорошо, его уже нет. Он исчез навсегда, не бойся. Слышишь? Все хорошо, теперь ты мой. Да, я люблю тебя.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 This world below. There is no sickness, toils or danger in that good world to which I go. I'm going there to meet my father. I'm going I'm just going over Jordan I am just going over home I know dark clouds will gather over me I know my path, the way's rough and steep But golden fields lie out before me Where weary eyes no more shall we. I'm going there to see my mother She said she'd meet me when I come I am just going In over Jordan I am just going. story in concert with the blood washed band I want to wear a crown of glory when I get home to that good